Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я София. Мы продолжаем Nevermind, Ну как продолжаем? Мы сейчас а, чисто так прогуляемся немножечко. А, в тренинг позаглядывать не будем, но ну, его нафиг. А, давайте к пациенту 251. Что у нас там было? Так, -хо -хо -хо. так, а, расшири. Вот, вот, вот, вот, вот. Там у нее, по-моему, Батис застрелился, да? Так. Ну, давайте прогуляемся там, посмотрим, что еще там можно найти. Так вот, потыкаем все, покрутим, поверьте, может быть, вдруг что-нибудь получится помочь чем-нибудь. Чем что, наверняка нам э, должно прилететь на стол еще записочка. Там, типа, привет, доктор, спасибо вам большое за то, что вы там мне помогли. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, это было бы офигенно, на самом деле. Так, погнали. Прогуляемся, сейчас сходим в спа, в один спа, в другой спа, в третий спа. После тяжелой работы нужно, конечно же, отдохнуть. Там какой то летнее спа и какое-то зимнее спа, да? <как> Чисто разгрузить мозг, чтобы можно было отдохнуть. I I так, это мы уже слышали, видели и помним. Так. Грузись давай. Грузись, грузись. Так, погнали. То есть, исследовать крутим мишку. Исследовать кружечки. Вот они, да? Вот кружечки, чашечки. Вот это вот все. Смотрим, смотрим, смотрим, смотрим. Мне просто интересно. Тут, типа, ты вот ходишь, вот все вот так вот протыкиваешь и открываешь или у тебя там вот еще там вот что-то... Подожди, а куда мы можем вообще зайти? Мы можем куда-то пройти? Нет, сюда мы больше не можем. Пройти нас не пускают. Вон там вот горит свет Что скрипит-то так Так, welcome Вот это вот мы можем взять? Нет, не можем Ну, походу, делаю что-то Не, смотрите, мы никуда не можем пройти То есть это первоначальная локация Смотрите, закрыта. То есть мы можем просто вот так вот Немножечко погулять Осмотреться Выйти отсюда, да? Ветер, вороны. Где-то там собака. Вот тут вот был гараж, в который мы заходили, да? То есть это чисто... Вы можете вернуться немножечко, погулять э, по безопасной зоне, так скажем. Дальше уходить вы не можете. Мы больше не можем никуда зайти. Так ведь? Так получается? Да. Только если вот заново запускать его, да, отпечаток, и проходить заново, тогда, возможно, что-то еще откроется. Типа где-то там еще мы можем быть немножечко повнимательнее. Повнимательнее покрутить, по повертеть, по подержать в руках всякое, да? Ну, окей, ладно, фиг с этим. Давайте прервем сеанс. Но ну, я поняла, собственно, как это все дело работает. Так. Заходим. Ну, в принципе, да, я поняла, как это работает. А то есть нужно его заново запускать по-хорошему. Вот мы вот у нее были, у нее о мы? Uh, мы не часто выходили из дома, поэтому я мало общалась с другими детьми. Вместо этого я проводила много времени, играя со своими вымышленными друзьями и пытаясь стать взрослой. Uh, мама и папа всегда нервничали, когда получали письма. Мне это всегда казалось очень глупым. Оглядываясь назад, я не могу пред представить, как тяжело им приходилось, особенно когда моя мама была очень больна. Тут еще с горькой радостью я сейчас в трое возвращалась в мысль к тем временам, когда мы играли с отцом. Но это вот нужно именно на второй этаж подниматься, я так понимаю, да? То есть это именно вот активировать весь отпечаток, идти туда и... Вот... Не, не хочу, не хочу. Давайте в гробницу прогуляемся. Искусственная галерея, отдающая должное так Погнали. А, спасибо активировать отпечаток пациента, гробница. А! пациент-гробница. Звучит так себе. Ну, мы, кстати, можем еще выйти посмотреть, что там у нас. У нас же ведь там еще дверь А, блок А, блок С, есть какие-то блоки. Я не знаю, мы, наверное, клиентам так, Фу, клиентам, коллегам не сможем попасть тоже, да? Ну, посмотрим сейчас. Так, ну что такое опять начал? Давай, прогружайся. Акула. Доктор М. Шаркс. Огонь. Не встречал акулу. Высота. Череп. Пир. Страх. Клоуны. Прекрасно. Это еще какая-то дверь. Я сначала тыкнула, и только потом прочла, что это. Ладно, хер с ним, пошли. Ну, давай, прогружайся. Такое чувство, вот у меня тут что-то пролетело подо мной. Ну-ка. Давайте еще посмотрим. Так, выбрать пациента. Окей, давай. Давай опять в гробницу. Да, пойдемте опять в гробницу. Все-таки досмотрим до конца. Может, там что-то будет действительно интересное. А то я так выпрыгнула оттуда, блин. Случайно. Это, это, это реально было случайно. Я не хотела оттуда выпрыгивать Я сначала тыкнула, а уже только потом прочла, что это выход А я, кстати, двигаться не могу Внутри этой штуки Пока вот, пока вот эти вот волны идут Так, ну погнали Давай еще раз Хорошо Уже хотя бы быстро загрузилась Давай, прогружайся Вот, все, погнали Не, шиф не шифтует опять ни в какую не хочет шифтовать. Ну, вот такая музыка расслабляющая. Такие арки. Синие, желтый, синие, желтые. Это типа помечает выход, да, мне? Это доклонов. Вот кто кстати, змея. Это опять страх. Это что? Пуки? Типа ужасы, через которые вам приходится проходить, акулы, пауки, чё, всё что ли? Да вы прикалываетесь что ли? Кстати, безголовый чувак, прицы, это я не знаю толпа или что это? Это что? страшная темная глубокая э, пещера снова страх гора клоуны акула опять ну блин это что-то как-то теперь серебряная акула прикол прикол о это кто подождите лопата а, живые мертвецы что ли Вот, это вот интересно. Лампа. А, паранормальное нечто. Она еще вертится. Отлично. Ладно. Ладно, я так понимаю, отсюда надо выходить нахрен. Ничего интересного. Ос особо сильно ничего нет интересного. Здравствуйте. Изоля... Изоляция а, Стрёмный куб, что ли? Что это? Это еще что такое, господи? Какой-то краб. Так, опять акулы Опять горы Высота Клоуны Тут что? Змеи? Ладно, выходим что-то как-то не особо интересно. Оно, видимо, как-то там рандомно все раскидывается. И очень много повторений. Поэтому меня это раздражает слегка. Слегка сильно. Ладно, идем дальше. Что у нас тут? Айл-спа. Uh, Погнали. Айл-спа. Что Чё... Пора нам и отдохнуть в конце-то концов. Мы столько работали, мы столько пациентов пропустили через себя. Погнали отдыхать. Но... Ой, хорошо. И теперь он сразу загружался. Вы чувствуете эту музыку. Вы слышите эту музыку. Вы чувствуете это тепло. Это море, в которое ты не можешь войти. Вода, которую не можешь ощутить на своих ногах. Но ты можешь услышать его журчание. Эти травы, это... Тепло, солнечное. Ты чувствуешь этот релакс. Релакс чувствует тебя. О, да. Чувствуйте друг друга. Я знаю, это полный бред, но е-мое. Это все? А, смотри, там что-то есть. Подождите, сейчас мы до туда дойдет. Опять же, не шифтует. Я пытаюсь, но она не хочет. Сопротивляется моему шифтованию. Так. Try closing your eyes and on uh, попробуйте закрыть глаза и сконцентрируйтесь на медленном дыхании, сделав 5 глубоких вдохов и выдохов. А, тут можно изменить... Ночь! Давайте ночь. Ночь! Давайте. Закрывайте глаза. Делайте 5 глубоких вдохов и выдохов. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Вдох. Идем нахуй. Простите, прерываем сеанс. Хватит. Ладно, выходим. Это было не очень интересно. Я думала, там будет что-то поинтереснее там. Хотя мы сможем полежать, попить соку. Так, мне что-нибудь пришло? Да. Thank доктору, который помог мне увидеть правду. Спасибо вам. В чем-то моя жизнь будет труднее, чем раньше, по мере того, как я завершаю токсичные отношения во имя откровенно пугающей неизвестности. Однако я знаю, что меня ждет ясное и лучшее будущее с людьми, которые искренне любят меня за то, кто я есть. Спасибо, что вернули мне жизнь, которую я заслуживаю. Искренне. О, о. О. Я тебя чувствую прекрасным доктором. Я молодец. Я молодец. Так, поехали. снова спа Ну, давай. Мы сегодня посмотрим на все спа. Летнее... Блин, я бы вживую бы побывала бы летним спа вот этом. Вот, вот, вот прям, чтобы вот и солнышко, и водичка, и все, и вот лечь так, и отдохнуть прям. Так хочется, прям сил нет. Очень хочу, очень хочу отдохнуть, очень хочу куда-нибудь уехать, но, блин. Ай, мечты, мечты. В последнее время так-то это вообще, -то, мне кажется, что-то нереальное. Вот а это уже отвратительно. Зи ненавижу зиму. Хотя я вот даже не знаю, кому нравится этот зимний спа. Тут есть домик даже какой-то, в который мы не можем попасть, если замерзнем. Так, мы можем сделать там 5 вдохов, 5 выдохов. Нам никто об этом не скажет ничего. Или нам скажут то, что не делайте 5 глубоких вдохов, потому что у вас легкие заморочится. И вы заболеете и умрете. Подождите, это все? Это, то есть, мы вот. Это все, да? Нет, тут есть какая-то тропинка. Пойдемте по тропинке. Тропинка закончилась, я вас поздравляю, зато у нас вокруг одни цветочки. Мы никуда не можем упасть. Это все, что тут есть. Это. Видимо, для тех, кто действительно хочется слегка релакснуть. То есть заходим в эту игру. Заходим в хоррор, если ты хочешь релакснуть, да? Я пыталась сейчас релакснуть, а ты меня напугала, сучка. Ночь. О, Господи, как это прикольно! Посмотри, какие лучи от Луны идут. прям как это прикольно. Как красиво, как симпотично. Умиротворяюще и спокойно. Дышите. Дышите. Дышите. Все будет хорошо. Настройтесь на позитив. Нам всем сейчас нужен релакс. Больше релакса. Отдыхайте. Все хорошо. Дышите. Бля, мне на лицо прилетела снежинка. Ты что, охренела? Нет, давай тебе сейчас разобью что-нибудь, а? Гребаная, снежинка прилетела мне на лицо. Ну-ка, пошли отсюда. Стоишь, стоишь, теле снеженка на лицо пролетает. Вообще попутало вообще. Так. Идем дальше. Дальше у нас. Э, что у нас? М -м -м. Табличный имитатор. Нейроспа! То насладитесь расслабляющим отдыхом в нейроспага, и вы забудьте о тревогах, всего лишь перевернув стол. Вот это уже, вот это вот спа, мне уже больше всего нравится перевернуть стол. Мне прям нравится. Забудем о тревогах перевернуть Отлично. Типа. Отлично. Вот это, вот это уже интересно звучит. Так, дайте мне мой стол, я хочу его перевернуть. Где стол? Стол, хочу стол, стол, стол, стол. Да ладно, реально могу. Ха! Опнуть. Могу вот так вот и тебя перевернуть. Хорошо, хорошо пошло. Это че? Ох, себе! Это голова коня, пунуть, все, все распинать тут. Я могу жонглировать столом. Прибить его к потолку идеально, прекрасно, мне нравится, шикарно. А, тут еще столы, все разбросать, ну Все это прекрасно, мне это нравится, прям нахрен все. Ты куда улетел? Это мой стол, это только я могу его переворачивать. Тут что, тут деньги еще? Марфик какой? Ах, вот так вот. Ой, и этот самый играет, да. Подождите, еще не все столы. Готово! Уиии! Шикарно. А чуть ты устал? это такое. У нас не все. Все столы либо стоят на потолку, либо валяются вот кверху пуза. Так, тут, тут еще двери, блин, я не могу. Я прям... Переворачивать столы. Господи. Разрабы знали, что нам нужно. Вот да, детка. Ох, как, как хорошо высоко улетела. Да, да, да, да, вот так. Там котик был какой-то. Смотрите, котик есть тут, котик. Свечка не тушится, к сожалению. Еще давай. Еще вот так вот. Вот это вот просто вот тут заходишь и начинаешь психовать тут просто. Вот переворачиваешь столы, психуешь по полной программе. И пошло все нахрен, нахрен пошло. Вот так вот. Бросай, кидай, разбрасывай. Идеально. Мне нравится. Мне вот это спа самое лучшее спа. Прям прекрасно. Все выбросить, все нахрен выбросить. Ну, шикарно, идеально. Спасибо разрыву за такое, вот за такой спас. Спасибо. Блин, как это мне нравится проходить и переворачиваться столы, блин это же. Это просто прекрасно, блин. Мне кажется, я туда не выйду никогда. Боже, я хочу тут остаться жить просто. Тут есть еда и может переворачивать все, можно все раскидывать Тут можно просто... Хорошо Ой, как? Я что-то даже отломала Ой, Замечательно, пошли дальше Что еще есть? А вот и разрабы, спасибо вам разрабы Я буду тут все раскидывать, кидать Ой. Пошли дальше Так, тут я уже была, я не хочу Меня больше разнообразия, пожалуйста, подавайте Ну, один струльчик я там, да, окей, переверну. Вот так вот Нафиг все, все нафиг Хорошо, ваши яйца Фаберже Ладно, тут я тоже уже была где, где тут можно повернуть в другую сторону Ой, хорошо, хорошо Прекрасно Ну вот Теперь мы пошли по кругу, да? Все, больше ничего, никакого разнообразия не будет Кончилось мое разнообразие Пойдемте туда, в дальнюю, посмотрим, что там. Что там дают? Ну да, все, разнообразие кончилось. Но это все равно, это, это ну, все равно мне это нравится. Я все равно кайфую, да, с этого. Ну да, все, то это, уже все, по какому кругу пошло, непонятно короче, да. Все, прерываем сеанс. Это было хорошо. Это было прям отдушина такая, прям. Ой, хорошо, хорошо пошло. Так, дальше по плану. Я хотела пройтись, выйти посмотреть, может быть, ну мы типа всех прошли, может быть, там э, что-то для нас открылось, что-то нам покажут, пада. Нету тут ничего. Ну и ладно. Ладно, дальше чё? И тут ничего. все закрыто. Ничего не дают, ничего не показывают. О, печаль. Вообще, мне эта игра нравится. На самом деле, идея, задумка очень классная. Ну, короче, это будет такое. Я не знаю, куда-нибудь бонусом я, наверное, этот видос прицеплю. Может быть, какому-нибудь другому. Может быть, оно будет самостоятельным каким-нибудь там, я не знаю. Посмотрим. Посмотрим, что, что я придумаю с, с, с этим совсем сделать. все вот, вот так вот в кабинет встанем. все Так, большое спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. В конце-то концов. Конце, конце. И всем спасибо. Всем пока-пока.